Всем привет! Сегодня я расскажу вам о том, насколько важно привлекать SEO-специалиста на этапе разработки сайта как текущего, так и глобальной переработки нового и в чем заключается его работа. Задача по созданию сайта достаточно сложная и трудоемкая, и SEO-специалист должен участвовать на каждом из ее этапов, чтобы на выходе получился качественный и эффективный продукт. Для продвижения сайта по каналу органического трафика крайне важно качественно организовать его структуру. Анализ спроса пользователей позволит понять, как ищут люди наш товар или услугу, а анализ конкурентов позволит подтвердить наши теории, либо опровергнуть их. В результате такого анализа должно получиться техническое задание, описывающее перечень страниц или логику их формирования с дополнительным описанием и расположением в структуре сайта. Эта задача имеет особую важность, так как от содержания контента зависит как позиции сайта, так и его эффективность как канала продаж. При подготовке структуры сайта крайне важно заранее продумать конверсионный сценарий, то есть то, какую информацию нужно предоставить пользователю для совершения того или иного конверсионного действия, отправка заявки, заполнение формы, звонок или покупку. При проработке дизайна крайне важно заранее понимать, какого объема контент будет размещен в тех или иных блоках страницы и какую информацию он будет содержать. Также на данном этапе нужно продумать функционал и логику работы корзины, фильтра товаров, сортировки, отправки форм и так далее. Для того, чтобы минимизировать возможные проблемы с индексацией страниц сайта, рекомендуется не использовать технологии Flash и AJAX для отображения контента страницы. Результатом задачи является подготовка прототипов для дизайнера и техническое задание разработчикам для подготовки функционала страниц. В то время как дизайнер готовит макеты, а разработчики выполняют техническую часть, все специалисту самое время заняться контентом и метатегами для новых страниц сайта. Под контентом понимаются не только текстовые блоки с описанием товаров либо услуг, но и изображения, видео, инфографики и другая информация, необходимая для качественного наполнения страниц сайта. Результатом задачи является подготовка технического задания на создание контента и перечень метатегов для последующего заполнения на страницах сайта. Нужно иметь в виду, что вся разработка проекта должна вестись на тестовом домене, закрытом от посторонних посетителей. Важно проверить корректность работы сайта в разных браузерах и на разных устройствах, наличие ссылок с перенаправлениями, битых ссылок, а также корректность индексации контента страниц сайта. Результатом данной задачи является полностью функционирующий сайт, соответствующий ранее поставленному техническому заданию, с работающим функционалом как для пользователей, так и для последующего администрирования сайта. Это финальный этап перед запуском нового сайта. На данном этапе необходимо наполнить все страницы сайта контентом, как текстовым, так и графическим, заполнить ранее подготовленные метатеги для всех страниц сайта. Итак, настал тот момент, когда нужно переносить сайт на основной домен. Программист переносит сайт и базу данных. SEO-специалист проверяет корректность переноса, настраивает вебмастер Яндекс, Google Search Console и сервисы аналитики. Важно не забыть подключить SSL-сертификат и произвести необходимые настройки на сервере. После чего можно открывать сайт для индексации, настраивать файл robots.txt, загружать XML-карту сайта в вебмастера Яндекс и ждать, пока сайт переиндексируется роботами поисковых систем. Казалось бы, над сайтом проведена огромная работа, все продумано и перепроверено несколько раз. Однако это еще не все. Чтобы добиться максимальной эффективности сайта как канала продаж, необходимо провести еще массу мероприятий направленных на доработку контента тестирование различных вариантов его представления а также внедрение нового функционала и инструментов так как после запуска нового сайта судить о его эффективности и проводить тестирование не позволит небольшое количество трафика рекомендуется использовать контекстную рекламу что также поможет при продвижении по органике таким образом привлечение SEO специалиста при решении данной задачи позволит сэкономить массу времени и средств при дальнейшем продвижении. Да, трудозатраты seo специалиста на этапе разработки сайта не маленькие, однако только комплексная работа позволит реализовать его эффективный старт и дальнейшее продвижение. Спасибо за просмотр! Если у вас появились вопросы, пишите в комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!